Добрый день, посетители э, моего канала Плазблог. Я хочу сегодня показать вам свою баню. Но баня очень необычная. В каком плане? А, ну, может быть, у многих такая есть. То, есть то, что она отделана вся кафелем. Вот сейчас я еще покажу здесь вам свою парилку. Смотрите, видите, вот она, пчурочка здесь. Вот тут все как надо. Сегодня мы будем принимать, сейчас уже где-то около 90 градусов жары. И сделана эта баня у меня из полистиролбетона абсолютно вся. Вот смотрите, видите, это перегородка. Здесь а, вот эта стена, она уходит а, туда на улицу, вот, и можно ее прикасать без проблем. Всего 30 сантиметров стена, дальше кафель, с той стороны еще даже отделку не сделал, то есть никакой штукатурки, ничего. И тем не менее стена очень теплая, несмотря на то, что за а, вот этой стеной там сейчас 20 градусов, минус 20 вот, очень тепло, и даже когда баню принимаю, что есть можно прикасаться не только рукой, но и другими частями тела. Необычно эта баня еще тем, что она находится внутри дома. Сейчас я вам это продемонстрирую. Вот, пожалуйста, видите, там кухня у меня, а здесь баня. Удобно? Очень удобно. Во-первых, удобно тем, что обогревается обогревается с общего котла как дома обогревается, так и. здесь у нас система теплый пол очень комфортно хорошо валяться на полу прям можно мыться тепло очень ну и понятно что вот эту душевую можно душ принять в любой момент, и причем не боясь, что что-то где-то забрызгается, там еще что-то, прям вот э, зашел и сразу принимаешь душ. В любое время года, в любое время суток, зимой, летом, без проблем. То есть вот эта душевая, она работает. И этим эта баня у меня очень отличается, скажем, от тех бань, которые стоят э, отдельно от дома. Э, плохо э, такие бани плохи тем, что... Ну, во-первых, их нужно отопливать правильно? Если нет там какого-то отопления, то это очень, в общем-то, особенно в зимний период, вот так вот душ там не примешь. То есть это надо целый день отапливать, чтобы баня протопилась, чтобы там было комфортно и хорошо. Ну, а летом там как минимум нужно воду подтаскать, подтаскать правильно? А здесь этого делать не надо, то есть это все от общего водоснабжения у меня идет. Ну, как свое у меня водоснабжение через... Скважин нагревается вода от газового котла, и там еще плюсом бойлер стоит. То есть очень удобно, потому что газовый котел может и не справиться, а через бойлер он справляется. То есть очень удобно и хорошо. То есть мне не нужно, скажем, вот в этой печке, в этой печке, да, отдельно, отдельно, скажем, греть воду. Печка у меня только для того, чтобы нагреть камни и все и принимать здесь. А здесь в любое время суток можно принимать.